Окей. Так, ну, предлагаю несколько минут подождать всех желающих попасть на сегодняшний вебинар. Да, конечно. Минуты 3, 4, 5. Минут 13.05, я думаю, начнем. Да, договорились. Так, Лолита, как у вас погода на Кипре? Слушайте, погода на Кипре замечательная, тепло, солнечно, вот, купальный сезон уже открылся, да. Ожидаем первых туристов, надеемся, что все-таки скоро-скоро откроют авиасообщение mm -hmm. и мы сможем принимать наших первых гостей на Кипре. Замечательно. А у нас вот солнце-то закончилось. Закончилось. Были очень теплые дни тут на днях, прям, наверное, дня 4, что ли. Ну, они то были, появлялись, а так затяжные-то 3-4 дня. Ну, там 20 даже с чем-то. То, то тоже неплохо, все-таки май месяц. Да нормально, ну просто сейчас вот вроде как предварительно по Яндексу, наверное, будет все-таки дождливая неделя. Ну посмотрим, то есть. мы no, посмотрим, общем, да, да, главное да. все равно в любом случае. Извините. Как э -э, сейчас в данном случае в Киеве? Total... Лето необратимо придет даже, несмотря на эти препятствия, которые у нас возникли. А как сейчас вообще народ... Э -э... Скажем, какие то местные туристы, да, или жители Кипра, стремятся ли вообще на пляже? Надо ли это сейчас, а -а -а. Жителям? Конечно, конечно, безусловно, да, но как бы соблюдают дистанцию. Правило соблюдает, но как, в принципе. Нет. Боязни как таковой нету, да? А -а -а. Что еще раз простите? Боязни как таковой нет там заразиться, не знаю, что они там. Нет, на самом деле Кипр предпринял очень своевременные меры по, скажем так, по, по, по ограничению да, распространения коронавируса, поэтому там не было такого большого количества зараженных людей, как, допустим, у нас в стране. Они очень, очень оперативно и быстро закрыли авиасообщения социальным миром, вот и поэтому как бы их меры, они в общем-то, скажем так, очень хорошо подействовали и там на данный момент на Кипре сейчас фиксируется ну, какое-то минимальное количество людей зараженных, то есть это один-два человека. Ну слава богу, вообще такие положительные утешительные, я бы даже сказал, прогнозы, но в общем во многих странах вот так вот мы получаем обратную связь тоже от наших коллег-партнеров. Ну Кипр впереди планеты все, хотя Бог его знает. Ну, ну слушайте, Кипр, на самом деле, также очень сильно и поддерживает там, с экономической точки зрения своих граждан, да, то есть, если предприятие, допустим, уделяет да, что 25% от ä, прибыли, то государство Кипра, оно как бы субсидирует, субсидирует своих граждан, да, вот, причем субсидирует достаточно оперативно, но им вычисляется а, ну, вот порядка 60%. Mm -hmm размеры их зарплаты, поэтому как бы, вот еще один такой, скажем так, плюс в пользу того, чтобы получать гражданство Кипра, либо получать венжи Кипра и переезжать туда. Отлично. Ну, что, еще, может быть, несколько минут дождемся всех тех, кто не смог вовремя в эфир попасть. Да, Пар да. Пару минут, давайте еще все-таки подождем, да. народ прибавится. Вот. И даже, могу сказать, более того, к середине июня планируется уже открывать аэропорт Кипра, да? mm -hmm. но не на такой, но в очень ограниченном, скажем так, направлении, то есть собирается открыть аэропорт рейсы на Израиль и рейсы на Грецию. Как вы знаете, тоже на Грецию они тоже достаточно оперативно предприняли различные меры. Вот, поэтому у них там не очень большое число зараженных, и у них даже там планируется открыться в туристическом да, Скажем так, а, правильно". Да. вот такие инсайды, скажем так. Да все это на самом деле вроде как обнадеживает. Так что в предстоящем будущем, я думаю, люди могут себе позволить и отдых, и приезд, собственно, и... Да, да, безусловно, да. именно оформление офлайн более привычное. Хотя сейчас, конечно, активно э, онлайн сделки практикуются, да, то есть набирают обороты. Ну, да, да, вполне, то есть, даже, вполне себе, на самом деле современное явление, просто, может быть, вот все человечество подтолкнуло, как будто эту вот ситуации. И yes. Чуть бы раньше всем начать были бы более, наверное, сейчас продуктивные сделки, и люди бы были более уверенные. Я имею в виду покупателей когда они к этим сделкам, собственно, ну, уже так относятся как э, к состоявшейся схеме, да, официальной, юридически защищенной. А сейчас... Об этом еще только люди начинают узнавать. Ну, в общем-то... Ну, слушайте, на самом деле, рисков, рисков, по сути, никаких. И, в общем-то, до этого была возможность проводить сделки онлайн да, по, по, по покупке недвижимости. То есть, допустим, китайский рынок, вот это, в общем-то, они так, в основном проводят сделки. да, То есть, они даже не приезжают, не, не посещают саму страну на назначения, в которой они покупают недвижимость. Потому что китайцы, видим вообще к онлайн-сделкам более подготовлены а вот. Анально, наверное. Да, да. Ну, я, просто, я что, Безопасность гарантирована, но людям еще какое-то маленькое требуется время для того, чтобы просто к ним привыкнуть. Вообще, она сделать, конечно, современный достаточно шаг. Да, я вот думаю, вот как раз-таки, в общем-то, те обстоятельства, которые нас обогнала. Сложившаяся ситуация, они, в общем-то, сейчас располагают к тому, чтобы, в общем-то, начать, скажем так, интегрировать это больше на российский рынок. Да, Юрий, я думаю, можно, наверное, начинать уже. Так, ну что, предлагаете начать, да? Да, нет. Хорошо, но ну если кто-то не успел, то я думаю, в ближайшие минуты тему они все-таки подхватят, валюты. Хорошо, давайте тогда начнем. Значит, всех приветствуем на вебинаре, организованном международной цифровой платформой индустрии недвижимости БРЭМ. Тема сегодняшней встречи – инвестиционные проекты Южного Кипра с гарантированным доходом и получение европейского паспорта и ВНЖ удаленно насколько это реально и выгодно в условиях пандемии, и почему важно инвестировать сейчас. Сегодня мы коротко об этом поговорим с нашей коллегой Лолитой Мичук, ведущим менеджером строительной компании Aristide Developers, которая находится на Южном Кипре и работает в новых современных условиях рынка. А уже более подробно эти и другие темы обсудим в ближайшем выпуске нашего канала 19 мая в 13.00 по московскому времени. Также сегодня мы поговорим о дизайнерских апартаментах юников в Лимассоле, при покупке которых можно получить в NJ Кипра и, собственно, познакомимся поближе с данным проектом. Итак, Валит, еще раз хочу вас поприветствовать. Расскажите коротко о вашей компании. Еще раз добрый день, Юрий. Большое спасибо. Немного расскажу о компании, в которой я работаю. Компания называется Arista Developers. Мы являемся единственным застройщиком на острове Кипр, который может положить широчайший выбор, а на основании безусловного права собственности и в самых ракузивных местах. Ассортимент нашей компании включает апартаменты, мизонеты, роскошные виллы, гольф-недвижимость, то есть любую недвижимость на любой, на любой бюджет и на любой вкус. Когда мои клиенты меня спрашивают, почему все-таки стоит выбрать нашу компанию, я всегда говорю о том, что наша компания – это компания с 40-летней историей. То есть согласитесь, для нас, для русских людей, которые были неоднократно обмануты недобросовестными девелоперами, это достаточно важно. Запрещаем наша компании более 265 реализованных проектов. В данный момент, скажем так, в активной стадии, в настоящем моменте момент представлено на рынке около 50 объектов. За плечами нашей компании около 12 тысяч уже довольных клиентов, которые приобрели свою недвижимость в нашей компании. Также наша компания по титулам собственности на острове Кипр занимает третье место после государства и церкви. Представительство нашей компании находится, в общем-то, по всему миру. У нас есть свой в Москве, на Кипре, в Объединенных Арабских Эмиратах в Египте, в Вьетнаме и несколько офисов Китая. Вот, наверное, это все, что я хотела вам рассказать. Ну, да, я думаю, вкратце на этом остановиться. Более широко расскажем на полном вебинаре предстоящего 19 числа. Хорошо, а расскажите о получении ВНЖ Кипра. А, да, как вы знаете, Кипр становится достаточно привлекательным для людей, особенно у которых нет европейского гражданства. И вообще с Кипр славится тем, что миграционная служба Кипра, которая рассматривает заявления о ВНЖ и о паспорте, работает достаточно оперативно. Сегодня я хочу рассказать более подробно про ВНЖ Кипра и в следующем вебинаре уже более подробно рассмотреть тему получения паспорта Кипра. Угу. Что нужно для получения ВНЖ? Для получения ВНЖ, чтобы получить ВНЖ в самые кратчайшие строки, нужно инвестировать... В недвижимость от 300 тысяч евро. Можно купить дом или квартиру за эту сумму на Кипре. Ну, наверное, квадратура от 100 до 150 квадратных метров вполне возможно. Плюс к этой сумме выплачивается НДС. Если вы покупаете недвижимость на Кипре первый раз, для вас действует сниженная ставка НДС. Вы платите всего 5%. Необходимо для получения лояжа также необходима справка о несудимости, также подтвердить легальность источника своего дохода. Также одно из требований необходимо положить депозит на, на Кипрско, в кипрский банк на 30 тысяч евро, по нему будут зачисляться проценты, и через три года вы его сможете забрать с процентами. Что дает ВНЖ Кипра? Во-первых, безвизовый въезд страны Европы. Во-вторых, беспрепятственное проживание на территории Кипра для вас, для вашей семьи, для родителей, а также родителей, если у вас есть жена, то для родителей вашей жены, а также для ваших детей, которые находятся на вашем ижделении и достигают 28 лет. В общем-то, Кипр также... Это прекрасное место для ведения бизнеса, поэтому достаточно популярен среди русских граждан. Вот. Собственно, наверное, это все. Ну Пока достаточно. Расскажите, пожалуйста, что стоит знать инвесторам про налоги на приобретаемую недвижимость? Кипр достаточно лоялен в этом плане, и правительством Кипра введены следующие льготы. Налог на имущество составляет всего 0%. Трансферный налог равен 0%. На первую покупку действует сниженный НДС составляет 5%. Если вы покупаете недвижимость на Кипре повторно, ставка НДС составляет 19%. Также э, налог на наследование, то есть э, для ваших потомков налог на наследование тоже нулевой. Также не забуду упоминать о том, что Кипр также очень привлекательный с точки зрения ведения бизнеса, и Кипр предоставляет очень хорошие налоговые льготы. Например, корпоративный налог составляет всего 12,5%, а налог на прирост капитала составляет всего 20%. Mm -hmm. Так все понятно. Сейчас, как и обещали ранее, предлагаю нам узнать о проекте Unical в тех самых дизайнерских апартаментах в Эльмассоле. Собственно, посмотрим презентацию данного проекта с подробной экономикой. Да, как раз-таки да, почему я хочу показать данный проект, потому что он прекрасно подходит, как раз таки, для инвестиций. Попрошу включить презентацию. Небольшая, может, техническая задержка. Почему я решила, в общем-то, рассмотреть данные апартаменты? Потому что они отлично подходят, как раз-таки для получения программы ВНЖ для инвестиций. Следующий слайд. В общем тут на первом слайде рассказаны различные. Преимущество Кипра – это, во-первых, потому что Кипр – это полноправный участник Европейского Союза, в нем самая низкая налоговая ставка на прибыль, выгодное расположение на пересечении трех континентов, культурное многообразие, превосходная инфраструктура. Далее. А Лимасол – это космополитическая столица мира, она пользуется огромной популярностью, особенно среди русских, так называемая негласная столица для русских на Гипре. Очень многонациональный город, который прекрасно подходит для ведения бизнеса, а также для семейного проживания, для проживания в общем. Следующий слайд. А... Почему стоит обратить внимание именно на Лимассол? Потому что это сосредоточение и коммерческое, и судоходное, и деловой жизни. Вот. То есть там есть чем заняться. Да? В следующем году планируется открытие казино возле Кипра. Вот мы как раз-таки, наша компания реализует строительство гольф-курорта рядом с этим казино. То есть даже если вы собираетесь сдавать недвижимость, мы уверены, что она будет крайне востребована, и даже наша компания на данный объект. Далее, следующий слайд. А, дает трехгодовую гарантию аренды, то есть гарантию о том, что три года подряд у вас будет обязательно ее кто-то снимать, если вы покупаете для коммерческих, скажем так, целей. А, вот на карте как раз-таки находится расположение, находится в общем в черте города. А, далее. До пляжа от данного места всего 8 минут, до центра города Лимассол всего 3 минуты, то есть находится в достаточно благополучном элитном районе с хорошими соседями, то есть как раз-таки место, на котором планируется строительство. Планируется завершение строительства через два года, уже начали строить. Далее. Это как раз таки апартаменты будут полностью мобилированными. Это вы можете увидеть на экране приблизительные рендеры того, как будут выглядеть апартаменты. Всего планируется постройка шести апартаментов. То есть так называемые бутик апартаментов. Далее. Бутик апартаментов. Уже двое из шести апартаментов уже куплены. На крыше данных апартаментов планируется сад. А, пол из, да, в данном апартаменте будет пол из импортного мрамора а, Собственный лифт а, в каждом апартаменте будет, будет, будет предполагать свое парковочное место на нулевом этаже Далее Вот как, вот как будут выглядеть апартаменты а, Скажу так, что на последнем этаже уже квартиры раскуплены Остался первый и второй этаж. Цена апартаментов на первом этаже оставляет 370 тысяч евро. На втором этаже 390 тысяч евро. Далее. А, вот то общий, тут как раз-таки приведены общие сведения о проекте. А, это планируются трехспальные апартаменты. А, то есть трехспальня а, – это так называемая наша четырехкомнатная квартира. То есть а, на кипе они не учитывают зал. Общая площадь от 136, 136 141 квадратный метр в среднем данных апартаментов. Далее. Тут приведен план застройки участка. Далее. Это план первого этажа. Как будет выглядеть первый этаж. Далее. План второго этажа. Также, как вы можете увидеть, в, данном, в данных апартаментах есть, собственно, веранда открытая, что, скажем так, очень, очень хорошо для завтраков, особенно в теплое время года, которое на Кипре, в общем-то, большую часть года преобладает. Далее. Это план второго этажа. Далее, дома можно пролистнуть. План третьего этажа. Далее. Угу. Далее. Далее. Далее. Также наша компания заботится об энергосбережении, поэтому на последнем этаже установлены солнечные батареи, что позволит будущим хозяевам сэкономить на оплате электроэнергии. А вид вид открывается потрясающий здальных апартаментов открывается и на море и на горы что я считаю очень важно особенно когда вы покупаете недвижимость да, в курортной зоне далее Но на самом деле я на этом думаю можно завершить да вот. Более подробно я могу рассказать о данных апартаментах в индивидуальном порядке. Вот, Пожалуйста, обращайтесь, буду рада помочь. Я думаю, такая возможность у вас тоже появится. На самом деле данный проект и правда кажется привлекательным, инвестиционно привлекательным. Кроме того, думаю, перспективы можно разглядеть благодаря консультативной помощи таких специалистов и профессионалов, именно как вы, Вэлолит. Да, я более того скажу, Юрий, по сравнению с нашими конкурентами, да, цена на данные апартаменты, она очень выгодная. То есть лимассоли, исторически так сложилось, недвижимость всегда дороже. Mm -hmm. Вот, и данные апартаменты, они прям считается нашим флагманским проектом, вот, mm -hmm. и цена на них, она достаточно, скажем так, адекватная. Это тоже, конечно, заметный плюс. От mm -hmm. наших зарегистрированных зрителей, подписчиков тут вот несколько вопросов тоже появляется. Я сейчас в конце тоже, наверное, вам их задам, там прямо вкратце попробуйте ответить. А сейчас задам один из самых актуальных вопросов для наших инвесторов, заинтересованных вложить свои сбережения. Расскажите, пожалуйста, о возможной модели проведения онлайн-сделки и приобретения европейского НЖ. А, да, смотрите, это, это безусловно возможно, да, и сейчас, мы делаем на это большой упоры и работаем даже с клиентами, которые собираясь, правда, делку, сделку онлайн и находится на, на том или ином этапе да, совершения этой сделки. Что нужно, что можно сделать дистанционно? Практически все. Первый этап – вы должны выбрать недвижимость, которую вы хотите приобрести с помощью консультации у меня, моих коллег. Мы поможем вам это сделать достаточно в короткие сроки. Второй этап для, если вы собираетесь получать ВНЖ и они а просто покупают недвижимость да, для собственного пользования, покупаете именно с точки зрения получения ВНЖ, вы должны безусловно обратиться к адвокату, да, как бы без, к сожалению, без помощи адвоката данная сделка не проворачивается. Вы вы делаете доверенность на адвокатскую фирму кипрскую на адвоката, который будет представлять ваши интересы на, на Кипре. А доверенность апостеллируется и нотариально заверяется а, либо нотариусом, либо посольством Кипра в России. Вот, после этого вы отправляете это все, и адвокат в общем, берет на себя обязательство проверить, Скажем так, легальность, чистоту сделки, проверяют апартаменты, насколько все выполнено, насколько все отвечает современным требованиям, требованиям кадастра, проводят всевозможные проверки. Также вам необходимо будет положить депозит на 30 тысяч евро в Банк Кипра. Представительства Банка Кипра, они открыты в Москве. У нас есть Хеленик Банк и Банк Кипра. Вот. Можно было сделать это тут и положить депозит тут, ну вот, то, то есть, а также для ВНЖ вам понадобится справка о несудимости, а также доказать легальное происхождение денег. То есть, это может быть справка 2 МДФЛ, либо это может быть справка с работой. Ну, то есть, вы должны подтвердить о том, что деньги вы получили легальным путем. Вот. Вам нужно будет один раз приехать на Кипр, в любом случае, для сдачи биометрических данных. Но я могу сказать о том, что сейчас на Кипре активно идет речь о том, что биометрические данные можно было сдавать э, дистанционным, потому что, в общем-то, в посольствах и в консульских, в консульских представительствах Кипра есть все оборудование для сдачи биометрического материала. Вот, и на это все. Окей, okay, ну, вопросов, на самом деле, очень много приходит от наших э, зрителей. Давайте буквально два, быть может, одних... Ключевых именно по сегодняшней теме. Значит, да. э, при какой, э, э, от какой суммы минимальной инвестиций да, э, возможен вид на жительство на Кипре? Прямо вот. 300 тысяч евро. От 300 тысяч евро. Да. И, быть может, есть какие-то уже более-менее подтвержденные чем-то информации, когда планируется открытие границ. А, смотрите, сейчас как бы подтвержденной информации нет, да, как бы никто не может объективно честно сказать, когда это состоится, но мы ожидаем, что во второй половине года, то есть в июле, да, авиасообщение уже откроется, потому что, как я и говорила ранее, Кипр приняла различные меры, да, по предотвращению коронавируса, они достаточно своевременно среагировали, а, и что прислушались к мнению и ученых, и общем, медицинского сообщества. Поэтому на Кипре очень небольшое количество зарегистрированных случаев. И более того, вот буквально вчера мне поступила информация о том, что вот, э, к началу июня Кипр уже собирается открывать аэропорты, но пока только для Израиля и Греции. Ну что ж, будем надеяться, что действительно надолго это не затянется. Живем и верим. Так, да. э, ну что ж, я уверен, эта информация действительно очень важна и познавательная для тех, кто настроен выгодно инвестировать доходы в доходы недвижимость Южного Кипра и в дальнейшем стабильно зарабатывать в этом сегменте, наращивая прибыльные активы. Да. В заключение я напомню о новом, более подробном предстоящем интервью, анонсированном ранее, в котором мы разберем затронутые сегодня темы, а также углубимся в их детали. Значит, э, следующая онлайн-встреча состоится во вторник, 19 мая в 13.00 по московскому времени, где вы узнаете. Как получить паспорт и ВНЖ Кипр, не выходя из дома? О программе гражданства и ВНЖ через инвестиции на Кипр и возможности дополнительного заработка во время пандемии. О преимуществах и возможностях европейского гражданства. О планировании бизнеса в Европе, имея гражданство Кипра. И пять причин инвестировать в Кипр сейчас. Также затронем и некоторые другие важные темы, связанные с сложением и гарантированным доходом в проекте Кипра. В проекте Кипра. Вопросы ловить. Вы можете задать, оставив заявку. Ссылку мы оставили в описании под видео. Также подпишитесь на нас в соцсетях, чтобы всегда быть в курсе новых вебинаров и полезных для инвесторов новостей. Всего вам хорошего. Делайте выбор обдуманно и инвестируйте с умом. Всего доброго. До свидания. До свидания.